Я сегодня без видео в военных полевых условиях. Я вам себя покажу. Для тех, кто меня еще ни разу не видел, меня, со мной не знаком. И э, будет фотография, Ну, думаю, что голос мой узнают уже многие. Давайте по традиции проверим звук, как меня слышно. Сегодня не видно, но со звуком должно быть все хорошо. Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале, если меня слышно, на десятку или на какой-то другой э, балл, если есть какие-то проблемы. Мы сегодня поговорим с вами о прогнозе на месяц земляного кролика по летящим звездам. Скоро наступит месяц как раз нашего кролика земляного. О, десятки вижу. Отлично. Да, мне тоже жаль, Эдуард, что меня сегодня не видно, но, к сожалению, вот так. Если какие-то будут посторонние шумы, я прошу прощения заранее, потому что не обращайте внимания. Я сижу в отеле, в холле, и здесь могут быть там лифты работать, еще что-то, вот холодильник что шумит. Надеюсь, что сильных помех не будет, но тем не менее, вот какие-то посторонние шумы могут быть, да, поэтому прошу понимания и не обращайте внимания, пожалуйста. Итак, поскольку, чтобы вы сегодня не умерли, да, потому что постараюсь покороче свое выступление сделать, но рассказать, конечно, всю самую суть вы услышите. То есть я все расскажу, что необходимо рассказать. Итак, у нас наступает месяц кролика. Вы сегодня узнаете, что принесут нам летящие месячные звезды в наш дом. Как корректировать негативные летящие звезды, как корректировать негативные энергии, потому что первое правило – это мы убираем все негативное из... Позитивного выбираем лучшее, да? то есть усиливаем то, что можно усилить, и используем благоприятную энергию уже после того, как мы скорректировали негатив. Расскажу, в каком направлении можно путешествовать, в каком направлении нежелательно путешествовать, и бонус участникам встречи будет обязательно. Здесь вот «Месяц собаки» написано, сейчас я его заштрихую, опять же, это проблема копирования, к сожалению и расскажу, буду сегодня рассказывать, конечно, про месяц кролика. Переключается слайд. Для тех, кто меня не знает, кто со мной не знаком, вот моя фотография. Я занимаюсь китайской метафизикой уже около 20 лет. Я являюсь преподавателем в школе Натальи Пугачевой и занимаюсь консультированием, Провожу индивидуальное групповое обучение по фэн и цимэн-дунзя. Сейчас у нас идет, вот как раз стартовал курс цимэн-дунзя. Приглашаю вас на этот курс в том числе, чему можно присоединиться. Моих учителей вы здесь тоже видите. Постоянно обучаюсь. Продолжаю свое обучение. И на следующем слайде. Здесь вот есть фотографии с моих очных курсов, где я принимал участие как студент, да, то есть вот, и, конечно, здесь не все мои регалии, вот мои дипломы, да, и не все мои фотографии, но тем не менее. В общем-то, моих, моих учителей здесь можно узнать. <coughs> фото нет, да, <coughs> видео нет, ни фото, ни видео нет, идет только звук, потому что проблемы могут быть с интернетом, поэтому я даже и не, не пытаюсь включить видео, здесь, в общем-то, достаточно такой вот... Часто ходящие люди, да, поэтому могут быть какие-то помехи, поэтому вот такая сегодня история. Да, запись будет. Итак, давайте мы вернемся к месяцу кролика, собственно, к цели, нашего сегодняшней, к цели нашей сегодняшней встречи. И по традиции начинаем с благоприятных и неблагоприятных направлений для путешествий. Вы, наверное, знаете, что у нас на Востоке сейчас негативные энергии, весь год они там будут жить, да, то есть негативная звезда, злая пятерка. И э, по линии Восток-Запад, то есть по направлениям Восток-Запад не рекомендуется путешествовать весь год. В марте все остальные направления благоприятные для путешествий. Более-менее, да, то есть, ну, за исключением сейчас уже расскажу прямо конкретно по каждому направлению, вы это услышите и уже примите решение для себя, нужно ли вам туда путешествовать в это направление или нужно поменять место, куда вы хотите, где вы хотите отдохнуть, да, куда хотите поехать. В общем-то, это вы уже примите решение самостоятельно. Но вот по линии Восток-Запад не рекомендуется ездить весь год. Почему? Потому что на Востоке у нас, как я уже сказала, живет, негативной энергии вот эта вот злая пятерка, летящая звезда. Про ремонт чуть дальше поговорим. То есть э, на востоке у нас вот эта вот негативная энергия, и если мы едем в противоположную сторону, например, на запад, то возвращаться нам придется на восток, чаще всего, да, потому что есть исключения, но чаще всего в противоположном направлении от запада будет восток. Поэтому мы э, точно так же... Э, Возвращаясь из путешествия, особенно дальнего путешествия, будем также активизировать негативную вот эту энергию. Поэтому тоже желательно этого избежать. Следующий слайд про как раз про ремонты. Неблагоприятные сектора для ремонта и переезда в месяц кролика – это Восток, юго-восток, часть юго-востока, юг, юго-запад, запад, часть северо-запада и э, север, ну, вот здесь написано север-2. Да? Для тех людей, кто знает, что это такое, юго-восток-2-3, там северо-запад-1-2, да, север-2, это мы применяем шаблон 20, 24 гор. Для тех, кто не умеет пользоваться этим инструментом, может быть, и начинающие, да, кто у нас студенты есть, начинают только изучать китайскую метафизику, то просто смотрите, я сейчас покажу вам следующий слайд. Примерно представляете, куда можно ездить, куда нельзя, да? потому что графически лучше это видно. То есть вот у нас есть большая красная зона, как вы видите. Вот красную зону не рекомендуется, в красной зоне не рекомендуется делать ремонты. И... Эти сектора неблагоприятны как для ремонта, так и для переезда в дома, где тыл дома находится вот в этих направлениях. То есть вот вы сейчас видите круг 24 гор, и здесь у нас есть зверьки, как вы видите, да, и небесные стволы. То есть если тыл вашего дома выходит вот на какого-то зверька или на какой-то небесный ствол из красной зоны, Лучше не делать ремонт, не начинать ремонт в таком доме в месяц кролика. Мы сейчас говорим конкретно про месяц про месяц кролика. Запад у нас хороший, но не в месяц кролика. Елена, я отвечаю на ваш вопрос: да, что я думала, что Запад хороший. Запад хороший, но не в месяц кролика. То есть, вот в апреле можно делать, начинать ремонт на Западе. В месяц кролика нет, не рекомендуется. Что такое, по-вашему тыл дома? Тыл дома – это противоположная сторона фасада. Если вы э, знаете, где у вас фасад у дома, да, то вы знаете, где тыл автоматически. То есть если вы его измерили, например, э, здесь, поскольку важно именно градусное направление. да, То есть мы здесь вот на шаблоне 24 гор, вы видите, что здесь градусы написаны. Так, сейчас потоньше сделаю. Э, перо. И возьму какой-то другой симпатичный цвет. Вот. И, соответственно, если у нас тыл дома находится, вот, например, со, со 127,5 градусов и вот до, получается, вот, вот вот все то, что я здесь обвожу, да, до 322 градусов, то как раз вот в эту зону мы, если у нас тыл дома попадает вот в эти градусные направления, тогда мы не рекомендуем, ну, то есть не делаем ремонт, да, не рекомендуется делать ремонт. Если к крысе дверь, это очень плохо? Нет, это не очень плохо. Если к дверь. <coughs> Лев, с чем это связано? Это связано с формулами, с фэн-шуй формулой, да, и с тем, что дом ослаблен. Вот если сейчас мы говорим конкретно про месяц кролика, то есть есть сектора, которые у нас, ну, то есть куда нельзя переезжать весь год, да? то есть есть такие градусные направления, это вы можете узнать из наших рекомендаций на 2020 год. Есть по месяцам, меняются направления, какие-то сектора в какой-то месяц можно использовать, какие-то сектора в какой-то месяц нельзя использовать. Соответственно, мы сейчас говорим про месяц кролика. Это связано с тем, что вот эта красная зона показывает, что дом тылом, тыл которого выходит вот на эти градусные направления, он ослаблен, то есть тыл болеет, да? дом болеет. И, соответственно, мы еще потом ему ремонтом каким-то образом эту, эту болезнь дома усиливаем. Да? То есть ремонт является активизацией, поэтому не рекомендуется делать активность, э, активизировать вот какие-то больные сектора, больные дома. Что означает тыл дома? Еще раз, у, вас, у дома есть фасад. Да? Против полу... Фасад выходит, например, на э, север. Да? То есть фасад дома выходит на север. Значит, тыл дома будет на юге. На -то. То есть в. Э, Тыл дома – это противоположная сторона фасаду. Если фасад на эти сектора выходит, значит, ничего страшного. Еще раз, мы здесь смотрим на тыл дома. На тыл дома. А, угу, да, тыл дома всегда один, ой, фасад дома всегда один, соответственно, тыл дома тоже всегда один. А, ну и... Еще раз, да, графически, если вы вот так вот еще раз не, не пользуетесь компасом, не пользуетесь пока вот этим инструментом 24 горы, значит, просто визуально запомните, что вот эта красная зона, презентации у вас будет, градус я вам озвучила части, да, то есть направлений, в которых не нужно делать ремонт по градусам, я их озвучила, в общем-то, вы все это можете увеличить и посмотреть, и использовать вот эту информацию для того, чтобы обезопасить себя, потому что если мы делаем активность в том доме, который болеет, да, то, конечно, дом влияет на жильцов, и мы таким образом можем привлечь какие-то негативные события в свою жизнь, чего бы нам, конечно, не хотелось, правильно? Нет. Елена, у многоэтажных домов тыл там, где подъезды. Елена спрашивает: нет. Тыл там, где противоположное направление фасаду. Вот там тыл дома. Даже если это дом многоэтажный или одноэтажный, это не важно. Да, тыл, <свистит> звук. У меня показывает, что есть. Поставьте, пожалуйста, опять же, по десятибальной шкале, насколько меня сейчас слышно? Появился ли звук? Вот, появился, да? Отлично. Отлично. Uh, был вопрос, можно ли на Северо-Востоке делать ремонт, то есть класть кафель. Да? Мы на этом остановились. И вот немножко тогда, если <смех> повторюсь, да, что, да, что можно на Северо-Востоке делать uh, ремонт, то есть класть кафель. И спасибо вам за вопрос, потому что под ремонтом мы подразумеваем uh, нарушение целостности стен. Нарушение целостности стен. То есть, когда мы, например, меняем окна, меняем двери, то есть, да, отбиваем вот эту штукатурку совсем со стен. Вот, и, то есть, это гвозди вбиваем, да, в стены, то есть, вот, сверлим что-то такое. И вот это нарушение целостности стен считается ремонтом. Если вы просто потихонечку там приклеили обои, да, обои там отстали от стены, и вы просто клеем помазали стену и прилепили вот эту вот обоину назад, да, то это не считается ремонтом. Поэтому э, обратите на это внимание, то есть кому-то нужно просто вот какую-то косметику сделать, да, тогда, значит, э, можно этим заниматься, даже в тех секторах, э, в той зоне, где она отмечена сейчас красным. А вот если вы собираетесь прямо глобальный какой-то ремонт делать, там, плентуса прибивать или еще что-то такое, да, то есть где имеется нарушение целостности стен, тогда мы... Э, это, это считается ремонтом, и мы этим заниматься тогда э, ну, не можем, да, нежелательно, скажем так. Да, именно поэтому мы изучаем вот эти вот э, техники для того, чтобы использовать это себе во благо, потому что ремонт является очень серьезной активизацией. Если строишь дом целиком, то надо ли обращать внимание на сектора? Если идет строительство дома, то, наверное, вы уже... Э, как бы, если вы уже начали строительство когда-то, да, и продолжаете его, то нужно продолжать. То есть продолжать можно. Если же вы собираетесь только начать строительство, тогда, конечно, лучше выбирать дату. То есть здесь тогда нужно учитывать, опять же, на плане, как вы будете располагать этот дом, и вот эти красную зону тоже нужно учитывать. В разные года, в разные месяца, как еще раз говорю, что она бывает разная, да? то есть, это красная зона, неблагоприятная. Поэтому лучше тогда будет, то есть нужно будет это учитывать, да, если вы собираетесь все-таки построить дом и жить там счастливо. Вот. Друзья мои, я вижу, что очень много вопросов по фасаду дома. У нас сейчас не курс по фэн-шуй. У нас сейчас просто информация для использования, то есть она такая справочная информация. Поэтому, если вас интересует, как определить фасад, почему это так, и что это такое, и как летящие звезды там расселить, и как их учитывать, это э, приходите, пожалуйста, на наш курс по фэн-шуй, который будет летом. Либо он у нас записан, он, мы его проводили уже, этот курс, и он у нас есть в записи. Можете обратиться к Елене Пироговой и этот курс приобрести. Да. Ну, я надеюсь, что в школе, все изуч... в школе все учились, да, у нас все люди взрослые здесь на, нашем... на нашей встрече. И э, все знают, что такое фасад дома, да, фасад дома – это лицо. Тыл – это противоположная сторона фасада. Больше мне пока здесь добавить нечего. А... Есть ли вопросы конкретно по секторам? Что делать с ремонтом, что делать с переездом? Если есть, задавайте. Если нет, то двигаемся дальше, потому что материала тоже много. Угу. Так, ну, если пишете вопросы, я потом их прочитаю, да, потому что я, у меня чат не движется пока, поэтому я думаю, что вопросов нет уже. Так, тогда двигаемся дальше. Итак, мы сейчас с вами посмотрим прогноз на месяц кролика, который начинается у нас с 5 марта, по, именно по методу летящих звезд. Что такое вообще летящие звезды? Кто, не, не, кто знает, что такое летящие звезды, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Кто не знает, что такое летящие звезды, поставьте, пожалуйста, минус в чат. Угу. Так. В основном знаете уже, наверное, не первый раз у нас слушаете прогноз, да? но есть люди, которые не знают. Это энергии, которые прилетают, которые приходят к нам с неба, то есть звезды прилетают к нам с неба, да? и это энергии, которые э, транслируют свою либо благоприятность, либо неблагоприятность на жителей домов. То есть на жителей домов, потому что мы там живем, да, или, например, в офисы, потому что это тоже здание, и мы там работаем. То есть мы проводим там долгое время. И, конечно, вот эти энергии, их, их благоприятность и, не, и неблагоприятность желательно учитывать, потому что э, мы же хотим улучшать жизнь, правильно? То есть, как я уже сказала, подход, самый такой основной базовый подход фэн в фэншуй, в бадзе, э, в выборе дат. То есть мы с вами убираем все негативное, то, что на нас влияет негативно, то, что влияет на нас плохо, и усиливаем то, что мы можем усилить, хорошее, да, и используем благоприятное, то, что у нас есть благоприятное. Так вот, эти энергии, которые описываются циферками, вы видите, вот эти цифры в квадрате, да, этот квадрат называется квадрат Лошо, это карта летящих звезд двадцатого года, да, и внизу, в, с правой стороны, это карта летящих звезд месяца кролика. Как видите, они абсолютно одинаковы, да, то есть, Карта месяца летящих звезд дублирует карту года летящих звезд. То есть это такое усиление, да, получается, что эти энергии будут работать в два раза сильнее. Согласны со мной? Если согласны, напишите слово «согласны». То есть дублирование у нас происходит вот по карте летящих звезд месяца. Карта летящих звезд месяца дублирует карту летящих звезд года. То есть удвоение энергии Негатив будет работать сильней, позитив будет работать сильнее тоже. Согласны, отлично. С выводом этим согласны. И что мы можем сказать? У нас ведь, как вы видите, в карте летящих звезд, у нас есть звезды описываются вот этими числами, да, и есть всего 9 звезд. Да, карты летящих звезд, конечно, звезды перелетают каждый месяц, каждый год, и даже каждый день они перелетают на новое место. Просто мы почему изучаем именно карту летящих звезд года и карту летящих звезд месяца, потому что э, это долгосрочные такие энергии, правильно? И мы, в принципе, можем тогда понимать на более длительном периоде, да, как собственно, что, как сработают эти, эти энергии, потому что у нас есть и карты летящих звезд дня, и даже есть карта летящих звезд часа, это короткие энергии. И мы, ну, день закончился, карта поменялась, да, то есть час закончился, карта поменялась. Нам не успеть, в общем-то, да? мы, как правило, можем, конечно, использовать. Есть тоже техника, используют и карты летящих звезд часа, и карты летящих звезд дня, но в такой долгосрочной перспективе мы можем накопить вот эту энергию. да? То есть энергия, чем дольше мы находимся под влиянием какой-то энергии, тем сильнее она на нас действует, и тем сильнее мы получим и быстрее мы получим результат от этой энергии. Если у нас энергия, под влиянием которой мы находимся, она позитивная, положительная, да, а летящие звезды тоже есть положительные, есть отрицательные, такие, есть благоприятные, есть неблагоприятные. То есть если вот под влиянием энергии благоприятной летящей звезды мы находимся долгое время, значит мы можем ожидать, что в течение месяца у нас какие-то хорошие события будут происходить, то есть мы копим удачу. Если у нас мы находимся под влиянием негативной энергии, какой-то энергии неблагоприятной летящей звезды, соответственно, в течение месяца мы находимся под, ней, под влиянием этой энергии долгое время, да, и тогда будут происходить какие-то негативные события. То есть мы вот с этой точки зрения выбираем, что нам использовать в этой карте летящих звезд, какие сектора в доме использовать, потому что эта карта летящих звезд, она накладывается на план нашего дома, я дальше об этом расскажу. И мы с вами понимаем, опять же, в каком секторе нам стоит находиться больше времени, в каком секторе нам вообще не стоит находиться. Да? Особенно вот в месяц, например, кролика, когда звезды, карты звезд и звезды дублируются, то есть происходит такая синергия. Концепция. Понятно применение вот этой вот темы летящих звезд? Если понятна концепция, поставьте, пожалуйста, восьмерочки в чат. Ну, куда бежать, тут не надо везде бежать, тут есть хорошие сектора, даже очень хорошие, поэтому мы сейчас с вами об этом разберемся. Что? Ужас, ужас здесь нет. Что означают цифры, я сейчас, сейчас тоже расскажу. У нас, каждый, у нас всего 9 летящих звезд. Сейчас все расскажу, Юлия, да, какие благоприятные, какие неблагоприятные, не волнуйтесь. У нас всего 9 звезд, я сейчас о каждой расскажу. И расскажу, в каких секторах находятся. То есть, смотрите, летящие звезды, еще раз, да, они у нас действуют именно на какое-то пространство, ограниченное стенами, да. то есть либо на наш дом, на жителей дома, либо на работников, потому что это, работники тоже работают где-то в офисе, там, да? то есть в здании, и это тоже ограниченное пространство стенами. То есть мы как раз с вами карту летящих звезд можем наложить на план нашего дома, либо на план нашего офиса и понять, где хорошие энергии, а где не очень хорошие. Вот. Что дает более точное определение 24 горы или квадрат, квадрат Лошу, это разные техники, поэтому мы с вами смотрим карту летящих звезд именно вот в таком виде, в каком она сейчас вот здесь находится, мы ее накладываем на наш дом, да, или на план нашего дома. То есть здесь конкретно вот эта техника используется. Для ремонта, я вам показывала шаблон 24, для ремонта переезда, да, я вам показывала шаблон 24 гор, потому что там как раз вот нужно, нужно определение было тыла, и это другая история, да? то есть это совершенно разные техники для разных задач. Угу. А, так следующий слайд мы с вами поскольку говорим о карте месяца да то есть о технике применения для карты месяца мы с вами должны понимать что карта месяца она ну, действует в течение месяца да, то есть на ограниченное количество времени но она действует быстрее чем карта года поэтому мы всегда месячные карты учитываем да? Поэтому всегда месячные карты учитываем. Но карта года, она не перестает от этого работать тоже. Она работает, может быть, медленнее, да, но она от этого работать не перестает. Поэтому мы с вами накладываем карту месяца и карту года, и получается вот у нас такая синергия. То есть зелеными секторами, зеленым цветом, вернее, у нас отмечены благоприятные сектора, но поскольку карты еще раз покажу, они одинаковые, да, то есть месяца и года. Вот видите. Тогда у нас здесь все просто получилось, что у нас э, вот эта э, ну, картинка, да, вот этот слайд, вот эта картинка, она показывает, где у нас месяц Колика благоприятные сектора отмечены зеленым цветом, это цветом это Запад, Северо-Запад и Северо-Восток, и где у нас неблагоприятные сектора, они отмечены красным цветом, то есть это Юг и Восток. Сектора, которые без цвета, то есть белым цветом, они нейтральные. То есть там есть и плюсы, и минусы. Ирина, сейчас все расскажу, дойдем. До задач. расскажу. Вот по вашим вопросам я понимаю, что вы концепцию ловили. Да? теперь понимаете, что для каких задач хотелось бы узнать. И, в общем-то, как это все реализовать да, на плане. Идем. Еще раз. Мы с вами... Определяем фасад и пил дома. Вот карта летящих звезд, в отличие от, предыдущих, от, предыдущих, ну, от предыдущей информации, которую я вам давала да, для переезда и ремонта, карта летящих звезд определяется по фасаду. То есть вы просто выходите на улицу и смотрите, куда ваша дверь выходит, э, если это многоэтажный дом, то дверь подъезда, в какую сторону, да, при помощи компаса это измеряется, в какую же сторону смотрит ваша дверь подъезда. Если же это частный дом, то еще проще, вы всегда знаете, где у вашего дома фасад. Обычно это совпадает с главным входом, фасад частного дома. И за исключением ну, каких-то нюансов, да, чаще всего, если вы живете в многоквартирном доме, то фасадом будет дверь вашего подъезда. Измерили, в какую сторону выходит дверь вашего подъезда, и тогда станет понятно, как же у вас расположены э, относительно вот этого фасада вашего дома, где расположена ваша квартира, и э, найдете ту стену, которая совпадает с фасадом дома. И тогда вы сможете определить все направления в вашей квартире, где у вас юг, где у вас север, где у вас все остальные, там юго-восток, юго-запад и все прочее. Да? То есть вы разместите... На 9 клеток разрисуйте, расчертите ваш план вашей квартиры. Найдите ту стен, стену вашей квартиры, которая совпадает со стеной вашего дома, с фасадом вашего дома, да, где находится входная дверь, которую вы измерили, куда она смотрит. И тогда вот, эти, вот этот 9-клеточный квадрат с направлениями юг, север, восток, запад, ну и все остальные направления, да, все 8 направлений, они у вас на вашем плане дома отразятся. Правильно? То есть если мы берем, например, ну просто проиллюстрирую. Вот мы сейчас определили, например, что фасад здесь будет, например, юг. Вот так. Юг. Вот такой у вас дом, например, большой. Многоквартирный. Вот такой дом многоквартирный. И квартира ваша находится вот здесь. И вход в квартиру находится вот здесь. Не совпадает. Правильно? Не совпадает. Тогда получается, у нас мы видим, что, например, вот эта стена, вот эта стена фасадная, да? Потому что фасад вот здесь. Ой, ну да, вот здесь фасад, например. У меня чертить не очень получается. И вот эта стена вашей квартиры, это будет южная стена, правильно? Потому что ну, мы, мы измерили так, да, что у нас вот здесь вот юг. Здесь вот юг. И здесь получается юг. Маленькая человека. Значит, что так, юг. Не важно, что здесь сбоку у нас дверь, да, входная, не важно. У нас южная стена это вот это. Вот это. И тогда вы вот этот, вот этот девятиклеточный квадрат, вот так вот, на плане вашей квартиры, разрисовываете. Вот так. И смотрите, если юг, значит, напротив, будет север, правильно? Здесь будет, что у нас? Восток. Здесь будет запад. Ну и все угловые направления также распишите. Правильно? Это сейчас понятно, то, что я сейчас вот на картинке нарисовала, попыталась нарисовать точнее. Если понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Угу. Вот, Наталья пишет. Я живу в Италии, на двери 2 плюс 2, добро пожаловать в вирус. Угу. С компасом на улицу выходить, ну а вы как будете мерить градус? фасада конечно с компасом так все понятно отлично то есть вы с вами мы с вами определили уже да, расписали как у нас э, по сторонам света наша комната расположена увидели и теперь надо понять в общем то какие у нас звезды есть какие хорошие какие не очень хорошие каким у них у них значение как я уже сказала что звезд всего 9 звезда 1 Звезда 1 – это звезда водная, она отвечает за интеллект. Ну, сейчас тоже поподробнее на следующем слайде. То есть, как вы видите, у нас одна звезда относится к стихии воды, три звезды – это двойка, пятерка и восьмерка – относятся к стихии земли, тройка и четверка относятся к стихии дерева, шестерка и семерка – это две металлические звезды и одна звезда огненная. То есть, если мы берем по стихиям, то вот они такие звезды. Почему это важно? Потому что у каждой стихии у него свои э, характеристики есть. да, То есть она дает этой звезде и дает этой энергии, потому что звезды это энергии, она дает этой энергии, ну, как бы свое предназначение. Да? И э, звезда 1 э, это звезда воды, это звезда интеллекта, коммуникации, информации. То есть, если к вам прилетела звезда 1, значит придет какая-то новая информация, да? хорошая она или нехорошая, это дело другое, сможете вы использовать ее или не сможете, это тоже уже дело другое, но тем не менее, ну, я сейчас расскажу это, да, как мы будем этим, этим пользоваться всем, вот, но тем не менее, в общем-то, это вот э, характеристика звезды конкретной, звезда двойка, это звезда негативная, э, считается неблагоприятной, это звезда болезни, э, Звезда 1, я забыла сказать, что она благоприятная звезда, потому что, конечно, интеллект – это ум, да, и если нам приходит энергии, которые улучшают наши, ну, как бы такие способности умственные, да, наверное, это будет хорошо. Тройка звезда. Эта звезда не считается тоже благоприятной, потому что она приносит споры и скандалы. Звезда такая агрессивная, конкурентная, поэтому не считается благоприятной. Четверка. это звезда – которая отвечает за творчество, за обучение, и также она является звездой романтики. Четверка – это звезда Император. И звезда Император, она только в своем периоде благоприятна. Да, у нас сейчас идет восьмой период, то есть эта звезда уже не, благ, не э, своевременная, поэтому она приносит... Глобальные катастрофы какие-то, несчастья, банкротства, в общем-то ничего хорошего мы не ждем, потому что когда приходит император к нам в дом, да, то есть, конечно, мы сразу встаем во фронт и, в общем-то, ничего хорошего от проверки там императора не ждем. То есть звезда не считается благоприятной сейчас. Металлическая звезда 6, это которая отвечает за дисциплину, авторитет, за как Наташа говорила, да, то есть, когда кому не полезно дерево, вот можете использовать вот этот сектор металлический с этой звездой 6, и как раз у вас вот это ну, то есть появится желание и появится возможность, да, то есть вот дисциплинировать себя, как-то организовывать себя. То есть вам легче это будет перейти вот на эту схему, да, то есть, когда вы, например, там спали, вставали, когда хотели, да, тут вы будете ложиться по расписанию. Вот, то есть вам это будет легче сделать. Звезда 7, металлическая, приносит ограбления, пожары, конфликты, тоже, конечно, не считается благоприятной. Звезда 8, звезда относится к стихии Земли, приносит процветание, приносит. Деньги, заработанные деньги, да, много работы то есть такой стабильный, хороший доход. Звезда 9 это огненная звезда, приносит радость, достижение, успехи, развитие какое-то новое, такое ну, в общем-то, звезда хорошая, потому что она у нас тоже вот, будет скоро уже в 2024 году начнется 9-й период, она будет своевременно, то есть осталось немножко времени до ее периода, поэтому эта звезда проявляет свои благоприятные качества. То есть вот такие характеристики есть у каждой звезды. И поскольку, я уже сказала, что нам просто летящие звезды, да, без нашего дома, например, они нам неинтересны, потому что они нам э, приносят конкретно э, какую-то энергию в наш дом. А дом очень сильно влияет на человека, на его на жильцов. И мы с вами, э, уже я показала, как расписывать э, карту летящих звезд на плане вашего дома, да? то есть определить нужную сторону света. И мы с вами видим, какие мы звезды, какие получаем в нашем доме, да, в каком секторе. То есть вот по, по этому слайду. По этому слайду. То есть ну, по, не по этому слайду, точнее, мы знаем характеристики, вот по этому слайду характеристики звезд. А на карте нашего дома мы видим, что у нас юг и восток будут неблагоприятными секторами вместе с кролика, да? А Запад, Северо-Запад и Северо-Восток являются благоприятными секторами в нашем Доме. То есть если мы на Западе, Северо-Западе, Северо-Востоке, на Западе или Северо-Западе или Северо-Востоке будем проводить больше времени, например, спать в этом секторе, либо работать в этом секторе, либо просто книжку читать, отдыхать в этом секторе, да, то есть в одном из этих секторов, конечно, мы будем получать больше благоприятной энергии, и наши, э, наша жизнь будет улучшаться, да, потому что благоприятная энергии приносит благоприятные события в наш дом. Как понять, какие звезды в каком секторе, Юлия, я вот вам как раз на этом слайде и показываю. Они как конкретно, вот эти звезды прилетели в эти, в эти сектора. На предыдущем слайде мы их прям видим. Какие звезды в какие сектора прилетели. Карта летящих звезд, э, вы, наверное, ну, Объясняю для новичков, да, наверное, вы тоже как бы еще только начинаете заниматься. То есть у нас карты летящих звезд всегда принята так просто в китайской метафизике, что на севере, север в карте всегда внизу, юг всегда вот здесь вот наверху, вот, юг. Соответственно, справа будет запад, слева будет восток. И это угловые направления, будет юго-запад, там будет четверка, на северо-западе у нас будет восьмерка. Так. На северо-востоке у нас будет единица. Угу. И на юго-востоке у нас шестерка. Вот. вот на месяц кролика и на месяц кролика и на год на 2020 у нас вот такие карты. Да? Вот это карты. Карта будет весь год работать, в месяц кролика будут другие звезды прилетят сюда, к этой карте годовой. Да? Ну, там мы уже другой расскажем. Но сейчас у нас звезд, дублируется дублируются, то есть дублируются энергии, поэтому э, энергии будут очень сильные. И поскольку у нас западные, северо-западные, северо-восточные сектора очень хорошие, да почему они очень хорошие? Потому что звезды очень хорошие. Восьмерка и девятка очень хорошие звезды, единица очень хорошая звезда. Поэтому эти сектора желательно использовать максимально долго. Да, да конечно, мы берем всю квартиру. Да, Татьяна спрашивает. Берем всю квартиру, а если провожу больше времени в одной комнате, можно взять по тайчи? Можно, конечно. Если вы в одной комнате живете, да, то, конечно, можно по малму тайчи. Угу. Так, и, конечно же... Возвращаясь вот к этому слайду, мы с вами не анализируем звезды во всей квартире, вот где у нас там кладовки, где у нас там неиспользуемые какие-то помещения типа туалета. Да? Мы эти звезды, мы не можем их использовать, мы там не живем, и мы, в общем-то, даже в туалете или в ванной проводим минимум времени. Поэтому нам интересны такие рэперные точки в квартире, да, то есть такие важные места – которые мы обязательно отслеживаем каждый месяц, каждый год и каждый месяц, и мы смотрим, что прилетело конкретно на э, вот это место, какая звезда прилетела конкретно в этот сектор. Вот. И получается, что нам важно? Нам важна входная дверь в дом, в данном случае уже не в подъезд дома, а в нашу квартиру, да, потому что мы жильцы нашей квартиры конкретно, и мы уже с вами по нашей квартире расписали сектора, мы понимаем, где у нас сектор входной двери, и какая там звезда в этом секторе оказалась. То есть нам важна входная дверь, нам важно место, где мы спим, то есть спальня, потому что мы 8 часов практически спим, да, то есть находимся в одной точке, в одном месте, и получаем вот эту энергию длительное время. То есть нам важно место, вот кровати, какая там звезда. Если мы работаем дома, то нам важно, в каком месте у нас стоит рабочий стол, какая звезда прилетела на рабочий стол, и нам важна плита, находится в каком секторе, потому что плита отвечает за отношения, за здоровье, за сохранение денег, то есть это тоже очень важное место. И если вот эта звезда будет негативная, прилетающая на плиту, а мы там часто готовим, да, тогда, конечно, это отразится на здоровье и, как я уже говорю, на сохранение денег в том числе в семье, ну и на отношения. Да? Поэтому вот эти вот точки мы обязательно отслеживаем. Если что там прилетело в туалет, что там прилетело в кладовку, что у нас там в коридоре, что у нас там в холле, нам это не важно, потому что мы ну, по коридору просто прошли и все, да? А вот э, почему именно входная дверь важна? потому что это родцы. То есть туда заходит энергия. Вот энергия заходит через дом, через э, выходную дверь в дом. Поэтому нам это важно. Вот что, какая, какое качество энергии мы получаем в дом да, через дверь. Поэтому мы всегда отслеживаем это, эту звезду на двери на входной. Так, о средствах коррекции я сейчас расскажу тоже, постепенно. дойдем до этого, конечно. Здесь летящие звезды расписаны по элементу и где, в каком секторе они находятся в 2020 году, характер звезды расписан, тоже написано хороший или не очень хороший для новичков. То есть вот этот слайд очень такой информативный на мой взгляд и он у вас будет в записи. Можете его также скопировать, сделать скриншот, оставить на долгое время, да, то есть использовать и не забывать. И давайте о каждом секторе поговорим отдельно. То есть сектор северо-запада, там две восьмерки. Как я уже сказала, что восьмерка приносит нам деньги, да, мы можем увеличить количество нашего труда да, вложенного, но тем не менее этот труд будет оплачен. Поэтому эта звезда, усиление вот этой вот, дублирование этой звезды, конечно, делает этот сектор очень хорошим. И поскольку эта звезда своевременная, то есть она приносит не только деньги, да, вообще процветание. А процветание у каждого свое, в том числе. У кого-то это вот пополнение в семействе, то есть увеличение дохода, счастливые события. То есть это очень благоприятный сектор. И если... Сейчас верну слайд, хорошо. И если мы используем этот сектор максимально долго, да, то есть делаем там какие-то благоприятные э, активизации, длительные даже активизации, тогда, конечно, мы можем ожидать вот благоприятных событий в свою жизнь. Так, вот предыдущий слайд. Сделайте, пожалуйста, скриншот. И буду ускоряться, пока вы тут еще <с, с, с большим количеством информации еще не запутались. Хорошо. Если запад и северо-запад в кладовке и веранде, Лариса, значит, вы не сможете использовать благоприятные, благоприятные качества вот этих звезд. Не сможете. Они у вас заперты и закрыты. Да? Итак, по просто в других комнатах тогда, по-малому тайчи. Лестница на второй этаж, это нормально, то есть вы, наверное, ходите туда-сюда часто, да? то есть активизируйте этот сектор, это тоже хорошо. Итак, что же мы делаем? Смотрите, я вам рекомендую, вот я написала здесь, что мы используем активизации, да, то есть хорошо делать активизации в этом секторе. Обращаю ваше внимание, что длительные активизации, которые мы можем поставить на длительный срок, то есть на весь месяц, например, да, какие-то активизаторы, то... Это нужно делать только если вы точно уверены, что у вас натальные звезды хорошие в этом секторе. Если же натальные звезды либо вы не знаете, как строить, либо вы не уверены в их правильности, да, то есть, либо просто вот, ну, как бы, не знаете даже, что это такое, тогда просто используйте наши благоприятные даты, опять же, которые мы, например, давали вот в этом руководстве на 2020 год. Он у нас сейчас есть в продаже это руководство. И, Можете его приобрести, и там просто даты конкретно даны, для, разные активизации, и вы можете использовать этот сектор для того, чтобы действительно привлечь удачу, привлечь деньги и, в общем-то, решить свои задачи, которые вы можете решить. Ну, и поскольку этот э, сектор можно использовать для зачатия, потому что действительно в этом, в этом году ну, как бы, э, есть несколько таких вот секторов, когда мы можем их использовать для этой цели, потому что, у кого стоит проблема, э, можете, вот опять же, воспользоваться вот этими рекомендациями. Вот, когда можно переставить мебель так, как диван в пятом секторе? Нужно выбирать Ладамира, да, нужно выбирать специальную благоприятную дату. Тут, смотрите, опять же, такой подход есть. Да? Есть много техник по выбору дат. Если вы хотите сделать его сильной активизацией, такой личной, персональной вашей, когда вы от одной активизации можете год получать результат, тогда нужно выбирать именно под вас благоприятную дату с учетом ВАЦИ. То есть это отдельная техника. Если же у вас нет такой задачи, и вы хотите просто, чисто вот, ну, не, не навредить себе, что ли, да, тогда вот Наташа как раз вам давала благоприятные даты в этом месяце, в месяц кролика, можете использовать любую благоприятную дату, которая соответствует, ну, как бы, вот опять же, диван, это что у вас там, место отдыха, или вы спите на нем, или что-то, да, то есть если это место именно ну, как место отдыха, да, тогда можно его просто выбрать любую благоприятную дату в хороший день, вот, по тому списку, который Наташа давала, и переставить. Если же вы хотите именно сделать вот такой грузильной активизации, тогда если вы спите на этом диване, то есть получаете большое количество энергии такой вот, да, от этой звезды в этом месте, на этом диване, тогда лучше, конечно, подбирать индивидуально какую-то дату или просто используйте, опять же, любую благоприятную, дату, любую благоприятную дату по той технике, которой вы владеете сами, самостоятельно. Вот. А куда, а куда в северо-западе головой спать? Наталья, если у вас есть возможность использовать направление благоприятное по ГУА, то сектор останется северо-западом, западом, да, а вот ГУА, голову разверните в то направление, которое благоприятное для вас, опять же, под вашу задачу. То есть у нас там есть четыре благоприятных направления. Можете выбрать под вашу задачу. Так, до пятерки дойдем, сейчас расскажу. Итак, мы поняли с вами, да, самое главное, мы запомнили, что у нас Северо-Запад – это благоприятный сектор. Все запомнили? Елена, я сейчас расскажу, почему нельзя спать на, в этом году на востоке. Сейчас расскажу. Все запомнили, что у нас Северо-Запад – хороший сектор. Если все запомнили, поставьте, пожалуйста, десяточки в чат. Ну, или плюсики, или десяточки. Все запомнили, отлично. Используйте этот сектор. На самом деле, сектор очень хороший. Так, что мы делаем тогда, да, в этом секторе? Используем по максимуму этот сектор, как я уже сказала, то есть проводим максимальное количество времени там. Да? Можно поставить здесь рабочий стол, то есть работать весь месяц. Можно поставить здесь кровать для того, чтобы спать. Да? можно включить активизатор, вот либо мобиль, либо фонтан. Вот, но опять же обращаю ваше внимание, что на длительный срок мы на целый месяц ставим только в том случае, можно поставить на целый месяц, но только в том случае, если вы уверены в своих натальных звездах, что там натальные звезды хорошие. Вот, Мария, если его нет, что делать? Значит, используйте этот сектор в другой какой-то комнате по малому тайчи. Точно так же эту же сетку можно наложить, сектор, вот сетку карту летящих звезд можно наложить на любую комнату. Используйте тогда, это называется по малому тайчи, используйте вот такой вариант. Конечно, это будет работать слабее, да, если вы будете, найдете в какой-то другой комнате вот этот сектор северо-запада и будете сидеть там, да, или работать там, или спать там, это будет работать слабее, чем по, вот, по периметру всего дома, но тем не менее, что есть, да, все, что можем использовать, используем. Вот. Угу. Так, что такое натальные звезды? Это когда-то рождение дома. То же самое, когда дом сдается, дом заселяется, Люди приносят туда энергии какие-то свои, да, и дом начинает оживать. Это как дата рождения человека, он родился, вот начали на него энергии действовать, да, какие-то характеристики у него есть. Э, небо наделило его какими-то чертами характера, какими-то способностями, каким-то потенциалом. Вот у дома то же самое, когда дом заселяется, у него вот это его дата рождения, она также дает ему определенные характеристики. Вот эти характеристики описываются как раз тоже картой натальных звезд. То есть карты летящих звезд, только натальные карты, построенные на дату рождения дома. Вот. Угу. Наталья, если в хорошем секторе плохие натальные звезды, значит, ставьте короткие активизации. Вот используйте наши рекомендации, и у нас там есть даты, двухчасовки. То есть на два часа активизатора поставить можно всегда. За исключением секторов, о которых я скажу ниже. Угу. Мария, да, вот я по летящим звездам у нас тоже есть курс отдельный. Мы там разбираем, как строить натальные карты, как определять. В общем-то, там есть о чем поговорить, это целый курс. Вот, но то же самое, да, есть вот, опять же, летящие звезды на дату рождения, которые дома, летящие звезды на дату рождения дома, также наделяют дом каким-то потенциалом. Мы с вами можем его оценить с помощью вот этого метода. Так, северный сектор. Следующий сектор, да, а, у нас там тройка, дублируется тройка. Как мы с вами говорили, у нас тройка, звезда негатив, негативная приносит агрессию, ссоры, враждебные отношения, а, кражи может приносить, потери богатства, судебные процессы, в общем достаточно такая стрессовая звезда. Да? И когда у нас количество стресса удваивается, это в общем-то не есть хорошо. Да? Согласны со мной, тем более, что э, сам сектор, вот этот вот э, северный сектор, это сектор воды, он будет эту тройку поддерживать, то есть он еще будет ее усиливать. То есть здесь достаточно такая вот агрессивная будет энергия. Если она нужна вам для того, чтобы победить какого-то конкурента, например, да, потому что вот этот вот сектор у нас получается, помните, да, он был в белом таком цвете, вот, то есть ну, как бы 50 на 50, 50-50. Да, то есть если вам эта тройка нужна для того, чтобы победить в конкуренции, для того, чтобы продвинуться в карьере, да, то есть какие-то деньги быстро заработать, тогда она будет хороша для вас. То есть вы делаете такой рывок, вот, но надо понимать, что как бы, рывки, они долго не могут длиться. да, То есть это такой вот спринтерский забег. Да, и бесконечно эта ситуация не может повторяться, поэтому быстренько нужно будет эти эту работу там или что-то прекратите и конкуренцию тоже быстро прекратить иначе вы выдохнетесь да и в общем то получите негативный результат потому что опять же все равно это вот э, враждебные отношения они ни к чему хорошему не приведут то есть они приведут к потере этих денег причем потерять можно больше поэтому мы с вами что будем делать мы с вами будем корректировать эту ситуацию то есть здесь девиз вот для людей которые пользуются этим сектором то есть северным сектором. Что значит пользуется этим сектором? Если вы там спите, если у вас дверь на севере дома, в северном секторе дома, если вы там работаете, например, да то есть проводите долгое время, то есть это значит, что вы пользуетесь этим сектором активно, северным. Поэтому вот для тех людей, которые используют этот сектор, девиз должен быть «семь раз отмерь, один отрежь». То есть всегда нужно сначала подумать о да а потом уже опять пропала так, давайте еще раз опять пропала да что сейчас со звуком что сейчас со звуком все нормально да угу. так есть отлично да хорошо я надеюсь что вот меня было слышно да про тройку я рассказывала все услышали про тройку я сейчас расскажу про как раз рекомендации да, поскольку тройка негативная звезда мы будем ее корректировать угу. мы будем ее корректировать то есть для тех людей которые пользуются активно северным сектором что значит пользуются активно это значит они работают там либо спальне находятся в северном секторе либо Входная дверь в квартиру, например, находится на севере, в северном секторе дома. Это значит, люди пользуются, люди пользуются активно этим сектором. То есть вот, что мы тогда делаем? Мы пользуемся девизом «семь раз отмерь, один отрежь». Да? То есть нужно всегда прогнозировать как бы вот, последствия, да? то есть не вступать ни в какие конфликты, лучше следить за своим эмоциональным состоянием, то есть нужно пить валерьянку, да? нужно пить витамины группы В, которые укрепляют нервную систему. То есть мы стараемся там не шуметь в этом секторе, никаких вечеринок там не делаем в этом секторе. Лучше хорошо осветить этот сектор, то есть... Ну, если у вас входная дверь находится на севере, на севере, в северном секторе, то, конечно, лучше освещение там держать ну, в таком хорошем состоянии. То есть можно лампочки поменять, даже поярче сделать на этот месяц. Да? Можно периодически зажигать свечи. Вот, например, если у вас кровать там находится, например, в, на, севере, на севере дома, да? то есть можно периодически зажигать свечи. Почему? Потому что это огонь он будет эту тройку успокаивать. Да? Потому что тройка – деревянная звезда. И огонь будет ее успокаивать. То есть вот таким образом мы будем корректировать, вот это вот это снимать негатив э, с этой тройки. Усиливать я не рекомендую, потому что там энергии хватит. Да, если, опять же, тройка вам нужна для того, чтобы победить конкурентов, как я уже говорила, да, или соревнования какие-то выиграть. То есть если вам тройка нужна, все равно усиливать ее не стоит, потому что, опять же, приведет это к конфликтам. Там достаточно силы и активности, поэтому лучше даже, может быть, ее немножко успокоить и скорректировать. Если у вас на севере туалет, вообще не переживайте за это. Значит, у вас тройка заперта в туалете. Мы не часто пользуемся туалетом, либо кладовкой. Если у вас в северном, в северном секторе находится какой-нибудь большой, огромный встроенный шкаф, да, или там вот кладовка находится, не переживайте за тройку. За север можно тогда не переживать. Вот если рабочий стол на севере, я уже сказала, да, вы можете скорректировать, потому что если это будет влиять на отношения, тогда можете просто периодически там свечи зажигать. На, прямо на стол поставьте или в этом секторе зажигайте свечи. Вот, но э, если она вам нужна, опять же, там заработок денег какой-то, там прорыв сделать, да, тогда это будет хорошо. Вот. Ну, если лестница, это тоже активность, да, уже посмотрите, как э, нужно вам это или нет, еще раз, потому что северный сектор считается нейтральным, да, в зависимости от, от ваших задач, нужно вам это или не нужно. Если не нужно, корректируем, если нужно, значит, просто используем. Угу. Юл спрашивает, а когда в натальной карте дома родительская цепочка, то хорошие нынешние сектора можно активизировать на месяц? А, вы знаете, я бы все равно только на два часа активизатор ставила, только на два часа. Вот. Потому что длительная активизация, это нужно там ну, просто много чего учитывать. Вот. Если со соседи шумят за стеной в этом секторе, значит корректируем, потому что соседи будут вам активизировать этот сектор. Значит корректируем. А, где лучше спать на севере или на юго-западе? От ваших задач. Мы сейчас до юго-запада дойдем. Смотрите под ваши задачи, какие вы собираетесь задачи решать, потому что лучше то, что русскому хорошо, то немцу смерть, да? Здесь то же самое. Смотрите под, под ваши задачи. Так, следующий сектор. Северо-восток. Туда прилетела звезда 1, звезда благоприятная, которая у нас отвечает за интеллект, да, за коммуникации, за информацию, за многое. То есть эта звезда, опять же, усиливает наши умственные способности. Если вы будете пользоваться этим сектором, он хорош для обучения, для усвоения знаний каких-то, для информации, да, для получения. Можно устанавливать контакты, можно начинать новые проекты, можно путешествовать, потому что единица вода ⁇ это также и путешествие. То есть у вас откроются новые перспективы, однако же следите за ушами и за почками, потому что много воды и могут обостриться проблемы вот с, со слухом и с почками. То есть, ну, как бы это побочка, да, побочка вот этой вот, дублирования вот этой звезды, то есть все равно считается это благоприятным сектором, потому что звезда единица, она хорошая. Конечно, если просто брать годовую карту, она находится, эта звезда, в земляном секторе, да, северо-восток у нас относится к стихии Земли, то есть у нас звезда это под контролем, но она сейчас усилена еще месячной единицей, поэтому сектор будет очень хороший. Вот, тоже мы его используем по максимуму, если ваши задачи отвечают темам задачам, которые здесь написаны в квадратике, да, то есть на слайде, то можете использовать именно этот сектор. Что благоприятно, конечно, хорошо проводить там также больше времени, да, если вам это. Вот, ваши задачи, говорю, еще раз совпадают вот с тем, что было написано на предыдущем слайде. Хорошо учиться в этом секторе. Можно заниматься долгосрочным планированием. И если вам нужно активизировать, опять же, успехи в учебе, да, или найти новых партнеров, или найти новую информацию, или вот стартовать какой-то проект, да, тогда начинать новый проект, тогда можно активизировать этот сектор еще металлическими предметами, либо поставить там фонтанчик. То есть вода активизируется у нас металлом, поэтому вот фонтанчик, ну, для фонтанчик фонтанчик можно поставить опять же если вы точно знаете куда нужно поставить потому что использование фонтанчиков в доме может быть ну вода такая активная да она может приносить и по другим формулам скажем проблемы поэтому лучше в общем-то металлические предметы которые не такие активные но тем не менее они также усиливают вот эту вот воду и будут приносить вам благоприятные события поэтому здесь я только лягушку привела да, такой вот который за деньги отвечает трехногую в жабу а, с монетой во рту. Но, в общем-то, любые металлические предметы, они здесь будут хороши. Жаба – металл, да, опять же, с монетой. Монета – это металл. Здесь конкретно металлическая жаба с металлической монетой. Любые металлические предметы будут хороши. Если на северо-востоке кухня металлических предметов там много, они активизируют? Конечно, да, конечно. Но здесь еще символика работает, да, потому что если просто бытовые предметы, но ну, как, как бы они не являются сами по себе активизаторами, потому что вы их э, постоянно используете, да? То есть у нас активность, это активизатор, это что-то такое, которое вы используете редко и специально, да? потому что здесь, э, ну, влияет, опять же, и наше намерение, да? потому что у нас, мы же метафизикой занимаемся, то, что над физикой, Поэтому здесь наше намерение тоже играет большую роль. Вот. И поэтому есть вот определенные символы, да, которые нам, прямо вот взгляд кидаешь нам, например, на жабку вот эту, да, с монетой, мы прям символ богатства, мы это знаем. Вот. Поэтому у нас ассоциации такие. Вот. Поэтому символизм, в общем-то, здесь можно использовать даже больше. Достаточно, может быть, поставить одну вот такую вот жабку, да, или какой то там, металлический например, не знаю, буду металлического да, то есть для того, чтобы понимать уже, что вы активизируете вот специально этот сектор, а не просто для гремим, да, стучим сковородками. То есть здесь символизм играет вот именно в этом ключе большую роль, потому что мы намерение свое подключаем. Ну, если там кладовая, значит, еще раз, вы тогда не, не можете использовать этот сектор. Просто звезда будет заперта, она не работает для вас. Да, музыку ветра можно, да, можно музыку ветра, Правильно. Так, следующий сектор восточный сектор. Там у нас годовая пятерка, и приходит еще месячная пятерка. То есть пятерка удваивается. Да? То есть, это, конечно, очень негативный сектор будет у вас на востоке. Очень негативные энергии будут на востоке. Можно быть то есть, готовым к большим тратам денег, к банкротству. То есть приносит банкротство, серьезные заболевания, несчастные случаи, в общем-то, полный крах. Да? То есть очень-очень очень неблагоприятный сектор. Э -э использовать его можно только в том, в том случае, если вы готовы брать на себя большую ответственность и большие риски. То есть если у вас, например, вы руководите какой-то большой корпорацией или просто самый главный босс вашей компании. Вы, то есть вот, когда вы именно, у вас высокая ответственность и высокие риски при принятии решений, да, вот, вот в таком, то есть вы ведете себя как император, тогда вы можете ее использовать, опять же, тут надо э, очень быть осознанным, да, тем более, вот, когда у нас дублирование этой энергии идет. Это я говорю, опять же, используем этот сектор, что значит использовать, значит, вы спите, например, на востоке вашего дома, да, то есть в восточной комнате, ваша кровать стоит на востоке восточной комнаты, восточной спальни, да? или у вас сектор вашей входной двери. В восточном секторе находится сектор вашей входной двери на востоке находится, да, то есть, и вы собираетесь использовать эту энергию, то, конечно, вот для других, в общем-то, целей, да, для других людей, у которых, в общем-то, нет таких задач высоких каких-то, да, и рисковых. То есть лучше, лучше просто тогда уберечься от этой энергии и не использовать эту восточную комнату весь месяц, по крайней мере, на месяц вот на этот, где у нас дублирование энергии. Лучше переехать, спать, может быть, даже в кухню куда-то или в коридор, то есть какой-то, может быть, там, кровать перетащить, если нет места, может быть, надувной матрас, да, ну, то есть вот каким-то образом защит, защититься от влияния этих негативных энергий. Конечно, лучше не использовать Использовать эту комнату весь год, ну, вот в месяц кролика, тем более, да? И, конечно, из этого сектора убрать все предметы красного цвета, либо треугольной формы. Потому что огонь а, у нас будет активизировать вот эту звезду, земляную пятерку то есть усиливать еще больше. Да? И Обратите внимание, что если вы даже спите, например, в восточной комнате, и у вас некуда переходить, ну, нет больше возможности да, вариантов перейти куда-то в другое место, спать, то есть спальню сделать в другой комнате, например, да, вы, вы живете, у вас однокомнатные квартиры или э, вообще, там, например, <coughs> одна комната да, в коммунальной квартире, уже точно не нужно спать на востоке восточной комнаты. Вот. Уже точно не нужно спать на востоке восточной комнаты. Хотя бы этот месяц. Вот Ирина пишет, спальня на востоке, но я там уже не сплю с 4 февраля. Ну, если вы там не спите, значит, ну все, не спите. Прекрасно, значит, на вас эта пятерка не будет влиять. А вот, а если, как защититься, если на востоке входная дверь? Вот я как раз средства защиты на этом слайде вам и показала. Смотрите. Во-первых, убираем яркое освещение оттуда. То есть мы не освещаем эту часть, эту зону нашей квартиры убираем предметы красного цвета либо треугольной формы не зажигаем там свечи не делаем ни в коем случае там активации никаких ни кратковременных там не на два часа ни на пять минут и обязательно мы ставим защитное средство соль вода монеты либо металлическую музыку ветра с шестью трубочками потому что металл у нас опять же ослабляет землю да вот эту звезду и соль вода монеты это лучшее средство для защиты от пятерки то есть как мы его делаем Берем литровую банку, засыпаем туда килограмм соли поваренной крупной, и э, вокруг этой эту банку ставим солью, наливаем туда воды, прям, чтобы соль закрылась, да, то есть где-то на два пальца, например, выше соли вода должна закрывать соль. Э, э, то есть эту банку ставим на какую-то белую круглую тарелочку, можно пластиковую, можно. Стеклянную, неважно какую, да, лучше без рисунка, прямо на белую круглую тарелочку. И берем 6 желтых монет и одну э, белую монету. И кладем это все либо вокруг банки, либо прямо вот туда, вовнутрь банки по кругу. То есть главное, чтобы лежали по кругу. Можно сначала, например, э, соль насыпать, положить вот эти монеты во внутрь банки, потом налить воды и поставить эту банку на круглую белую тарелочку. Какой стороной монеты лучше решка и вверх? Монеты могут быть любого достоинства. Можете взять прямо 10-копеечные монеты, если вы вот в России живете, если вы в другой стране живете, то любого достоинства. Можете взять китайские монетки, это не важно. То есть важно, вот именно, чтобы у них было 6 желтых, 1 белая монета. Вот. То есть в этом секторе обязательно размещаем защитные средства, вот это вот соль, вода монеты. Еще раз, Владимир, да? если на Востоке ванны туалет, забудьте про пятерку. Она вам не страшна. Если в восточном секторе стоит стиральная машина и переставить нет возможности, соль монеты уже там стоят, все хорошо, пусть стоят, все. Это же не огонь, правильно, который подогревает пятерку, машинка стиральная, это вода. Угу. Кровать у восточной стены, что делать? Гуа-1. Ну, это же не восточная комната. Есть где-то восточная стена, правильно, кого-то? Угу. А если это не входная дверь в квартиру, а в комнату, которую снимаю? Вот смотрите, если у нас на востоке входная дверь, тогда нужно повесить на нее колокольчик. Просто на ручку двери повесьте колокольчик. Колокольчик лучше брать валдайский, с, с таким приятным, ну, мелодией, с такой приятный, да, со звуком приятным, они разные бывают, это совершенно такой вот уникальный звук, и, ну, чтобы он был приятный, то есть вот этот вот звук, металлический звук, он рассеивает также, и ослабляет вот эту вот звезду 5, которая относится к стихии Земли, да, то есть металл ослабляет Землю, поэтому если у вас комната, например, не восточная, а дверь в восточном секторе этой комнаты, тогда повесьте, пожалуйста, на для защиты повесьте, пожалуйста, на ручку двери просто вот такой вот колокольчик. Угу. Ну, шесть желтых положила, ну хорошо, Ирина, положить еще одну рядом белую. Ничего страшного. Ничего страшного. Музыку ветра тоже ее надо как-то, знаете, ее можно использовать шестью трубочками, да, но ее как-то надо подвешивать, то есть вот, ну не всегда это возможно, то есть проще, мне кажется, на ручку колокольчик повесить, да, если сможете использовать музыку, музыку ветра, значит, используйте. Вот. Если входная дверь в квартиру на севере, тоже колокольчик можно. А, нет, нельзя. Там у нас на севере у нас были зелецкие коррекции, да, для тройки. Так. С пятеркой разобрались? Я поставила соль, вода, монеты и поставила пагоду, пять элементов. А музыку ветра на юг повесила или лучше на восток. Нет, ну не надо там захламлять уже просто. Вы же поставили средства защиты, да? То есть надо понимать, что вот эти средства защиты, они, ну, не, не нейтрализуют совсем пятерку, да? Они как бы вот дробят вот эти вот негативные какие-то события, дробят, делают их мал, маленькими. Вот, поэтому... Не надо массу всего. <смех> вот. Думаю, что будет, вы уже достаточно сделали, скажем так. Не надо превращать свою квартиру в китайскую лавку. Значит, как еще раз делается у нас средство, соль, вода, монеты, защита от пятерки. Что вы делаете? Берете литровую банку, просто стеклянную. Насыпаете туда килограмм соли. Кладете туда в банку прямо 6 монет желтых и одну белую кладете по кругу, чтобы они составляли круг, потому что круг – это или нет металл, и у нас металл также будет ослаблять вот эту вот земляную пятерку. Потом наливаете туда воды, чтобы вода закрывала соль с монетами, и ставите эту банку просто на белую круглую тарелку. Тарелка может быть либо металлическая, там белая, круглая, либо она будет пластиковая, либо она будет э, фарфоровая там какая-то, да, или паянцевая, там, не знаю, неважно, в общем-то, все вот так делается, и ставите, ставите прямо в этот сектор, восточный сектор вашего дома, поставить можно на пол, можно на, на полку какую-то, да, можете, в общем-то, вместо банки какую-нибудь там использовать вазу красивую, сейчас такие прозрачные недорогие вазы продают, можете использовать так, чтобы она была, как, как инсталляция смотрелась, в общем-то, варианты есть, да, но самое главное, чтобы вот это защитное средство, оно у вас стояло. Лариса спрашивает, можно с восточной стороны переставить на другую сторону кровать? Можно, конечно? Конечно, можно. Угу. Татьяна, монеты можно положить на тарелку вокруг банки, можно положить в банку. Тут как вам больше нравится. Угу. Потом что с монетами делать? Потом всю эту конструкцию просто нужно выпросить. Будет. Но если она у вас через год простоит, ну, то есть она у вас стоит год, да? Если это в восточный сектор, то на год надо поставить это защитное средство. Нет, все, все кладем по кругу. То есть и белую, и желтые монеты, все по кругу кладем. С тарелкой. Да, потому что если у вас год простоит вот это защитное средство, и нужно доливать будет туда воды, у вас соль будет испаряться, и соль еще будет оседать на тарелке. И будет столько там негативной всякой информации, что просто вот все нужно взять в перчатках, в пакет положить и на мусор поднести. Вот. Угу. Так. Ну, наверное, а на какую высоту? Можно на шкаф. У меня животное. Можно. Можно. Куда поставить, здесь нет никакого регламента. Главное, что в этом секторе это стоит. Вот. То есть любое место, да, я уже вот тут вопросы пошли, опять же, куда ставить, да, то есть любое место поставьте, куда вам будет удобно. Так, следующий э, сектор у нас, Юго-Восток. На Юго-Востоке у нас шестерка, дублирует шестерку, да, то есть шестерка – это звезда белая, тоже хорошая звезда, дает нам лидерство, повышение статуса, помощь вышестоящих людей, но при этом также у нас могут быть какие негативные характеристики у этой шестерки? Переломы костей, расстройство психики, болезни головы и, в общем-то, очень много здесь металла, да, потому что шестерка и шестерка – это много металла, то есть здесь такое сражение между братьями. То есть вот это, эта звезда будет хороша для э, военнослужащих, для тех людей, которые работают в каких-то госструктурах, например, да, или для тех людей, которые работают в полиции. То есть все, где есть четкий регламент, то есть в больших корпорациях, где есть четкий регламент, где шаг вправо, шаг влево, попытка к да, и карается расстрелом. То есть поэтому вот эта вот звезда, она именно звезда структуры, и если вам нужно, вот как раз, Виталий, я уже говорила, да, когда мы усиливаем металл, вы вот можете использовать этот сектор, вот Наташа рассказывала, чтобы дерево было там неполезное, как-то его выбить из, из своей жизни, да, тогда вот можно использовать вот этот сектор. Он у нас нейтральный. Почему? Потому что, ну, напрямую-то его не назовешь, таким но очень благоприятным, потому что шестерка, она не своевременная сейчас, звезда. Да? Она хорошая, но она не своевременная. То есть мы как бы здесь вот есть и плюсы, и минусы. Поэтому сектор такой получается 50-50. Я думала, что эти рекомендации только на март, но это на весь год, правильно я поняла, Алла? Эти рекомендации у нас и на март, и на весь год. Почему? Потому что, ну, конкретно, если мы говорим об энергиях марта, но карта, марта, вот эта вот карта летящих звезд, энергии летящих звезд, они дублируют год, то есть тот же самый год. Поэтому мы говорим о защите Востока на весь год. Вот я ответила на ваш вопрос. теперь понятно стало немножко. То есть у нас карта летящих звезд марта – дублирует карту летящих звезд года 2020 -го. поэтому мы говорим о Востоке как э, о защите вот этой вот соль монеты на весь год. Угу. Итак, что мы делаем на Юго-Востоке? То есть, ну, я уже сказала, что это благоприятно для военных, для топ-менеджеров, для чиновников, для учеников в том числе, да, потому что у них дисциплина появляется. Вот. Если вам нужно, опять же, ваших э, студентов или учеников дисциплинировать, нужно пересадить на э, занятия на Юго-Восток. Э, здесь нужно использовать металлический предмет аккуратно, потому что металла очень много, две шестерки, и можно получить ранение от металлического предмета. Поэтому что мы здесь используем? Если нам нужно для, опять же, карьеры, для того, чтобы там звездочку на погоны получить, лишнюю, да? Ну, лишней не бывает, конечно, да, дополнительную, <к várias> еще одну звездочку на погону тогда получается, что мы можем использовать этот сектор и ну, как бы проводим там больше времени. Опять же, работаем, там, занимаемся, сидим, отдыхаем, спим, да, и в общем-то, используем эти энергии для наших карьерных целей. Если же нам эти ну, то есть таких целей у нас нет, и мы не хотим использовать ее в таком качестве, значит мы используем бежевые цвета, желтые, коричневые в интерьере. Там покрывало какое-то меняем на, например, на кровати на бежевый цвет, да, или подушки какие-то ставим бежевого цвета, либо мы вводим вот эти вот глиняные какие-то элементы в... Так, не глиняные получается, сейчас скажу, металл. То есть, вот смотрите, немножко, ну, как бы, чтобы вас не запутать, да? То есть, если нам нужно усилить, опять же, вот, да, то есть получить вот эти вот, от этой шестерки пользу, и у нас есть карьерные цели, тогда мы как раз используем вот этот бежевый, коричневый и желтый цвет в интерьере либо глиняные предметы. Ну, какие-то вазы, например, глиняные, да? То есть, камни какие-то там кладем в этом секторе. То есть, для того, чтобы усилить вот действие вот этой шестерки. Либо, опять же, мы своих там детей, да, как раз, ну, вот, пытаемся привить им, например, ответственность такую, да, и усидчивость, то есть вот такой системности для, для их действий, мы сажаем их в этот сектор и вот как раз вот этими предметами окружаем в таких цветах, потому что это все элементы земли, которые будут усиливать шестерку. Если же нам, у нас нет вот этих карьерных целей, и таких задач перед нами не стоит, нам нужно использовать соляное средство, то есть нам нужно использовать элемент воды. Для того, чтобы вот эту шестерку как раз немножко вот этот вот негатив убрать, да, потому что еще раз у него есть негатив, это могут быть такие ссоры между мужчинами. Вот, то есть много очень металла, да, металла, много металла, это война. Вот, и поэтому здесь могут быть конфликты. Вот, чтобы этого избежать, нам нужно использовать соляное средство. Но не только это, а только мы в какую-то небольшую емкость воды и туда насыпаем соль. То есть прям буквально небольшой какой-нибудь такой вот маленький, значит, такие продают, как э, не мини-фонтанчики, а вот такие небольшие вазы, которые мы, из которых мы потом делаем какие-то э, там камешки, насыпаем туда красивые, симпатичные, да, то есть такие вот делаем. Ну, какие-то как, какие маленькие сувениры делаем. То есть можно вот такую емкость налить воды, насыпать туда соль, и это будет просто соляное средство. Вот это средство будет хорошо для того, чтобы э, снизить негатив от шестерки, от такого большого количества металла. Да, голубой цвет можно использовать в интерьере, опять же, да, то есть мы это все можем использовать, то есть элемент воды. Почему некоторые фэншуисты говорят, что головой спать на восток нельзя? Мы все на восток головой спим и в хороших зонах. Ну, хорошо, да, прекрасно. Я так не говорю, что на восток головой спать нельзя. Угу. Так, разобрались, я надеюсь, да, с юго-востоком. Если разобрались с юго-востоком, все понятно, когда плюсы, это используем, когда минусы, когда нам это не нужно, используем другое. Если все понятно, поставьте, пожалуйста, девяточки в чат. Нет, ну да, поставьте девяточки в чат. Так, теперь юг, двойка, не устали, да, ускоряться, давайте ускоряться тоже, там, ну, думаю, что устали все равно уже. Юг, годовая и месячная двойки, то есть дублирование, двойка – это звезда у нас болезни, и представьте себе, что она удваивается. Поэтому очень плохо, если у вас двойка прилетела на кровать, например, на, где вы спите, на то, в то место, да, где вы спите. Двойка прилетела у вас, например, на входную дверь, это тоже не очень хорошо. Если вы занимаетесь, например, вы врач или занимаетесь фармацевтической какой-то, вот, видом деятельности фармацевтика какой-то, то для вас это не страшно, но для всех остальных людей, в общем-то, двойка, она приносит мне, как бы, неблагоприятные энергии. Вот. Можно ли на юге вешать металлические трубочки для защиты, там входная дверь. Сейчас я все это расскажу, да, можно. Что приносит двойка? Конечно, у нас дублирование этой двойки, если вы занимаетесь, например, недвижимостью, для вас это хорошо, потому что это приносит как раз много собственности, но также могут быть и финансовые проблемы, потому что собственностью нужно управлять. Да? Если вы получили наследство, например, какую-то недвижимость, то ей придется управлять. Поэтому здесь могут быть финансовые проблемы возникнуть. То есть и то, и другое одновременно. Приносит болезни, агрессию у женщин, потому что женщина становится очень сильной. Да? То есть, а двойка – это у нас как раз мать, старшая женщина. Она становится очень сильной, очень агрессивной. Двойка – это элемент земли, и это жадность. Может быть, проявиться как такое негативное качество. И могут быть проблемы с кожей и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Сектор неблагоприятный, конечно, поэтому однозначно, если вы ну, планируете беременность или уже беременные, да, люди пожилые, люди, там, старшие женщины в семье, да, то, конечно, этот сектор использовать ни в коем случае нельзя, их нужно переселить хотя бы на этот месяц в другую комнату, то есть хорошо бы не использовать эту комнату весь год. Однако, если нет такой возможности, значит, вот те, кто у нас находится в зоне риска, да, то есть старшие женщины, это женщины после 45, больные люди, беременные однозначно, то есть нужно обязательно просто уйти в другую комнату, спать хоть на кухню, хоть в коридор, хоть куда. То есть следить за здоровьем, конечно, посетить врача обязательно, пить БАДы обязательно, детей тоже, да, вот не сказала что нужно еще детей тоже лучше бы переселить, чтобы не было никаких проблем со, со здоровьем. В этом секторе не рекомендуется шуметь, то есть не активизируем эту вот нашу двойку, да? не, Освещение тоже, говорю, не зажигаем свечи, там никакие освещение тоже лучше приглушить, то есть лампочки вернуть какие-то поменьше, с меньшей яркостью. Убрать все предметы красного цвета, и поставить в секторе защитное средство, вот тыкву-булу, потому что это лучшее средство как раз защиты от двойки. Вот. И э, ее можно также приобрести у нас на сайте, на нашем сайте, вот в нашем интернет-магазине. И э, самое простое, это, в общем-то, также повесить вот там... Монеты, 6 монет, связанные с золотой ленточкой, да не нужно красной ленточкой вешать, ну, то есть, потому что красный цвет, мы здесь избегаем красного цвета, а именно золотой ленточкой, потому что золото – это тоже элемент металла, да и вот как раз эти шесть монет, связанные с золотой лентой, их можно связать самостоятельно, опять же, купить вот эти вот символические китайские монеты, старинные китайские монеты, и связать вот так вот. Не обязательно таким красивым узлом, как здесь, но, в общем-то, их можно связать самостоятельно, то есть даже вложив свою душу, как бы свою энергию в это дело, в создание этого талисмана, и разместить его вот в этом секторе, в южном секторе. Если на тыкве красная лента, лучше, конечно, заменить на золотую, да, потому что здесь мы красную ленту не используем. Хотя... Красный цвет не использует да? Хотя, в общем-то, вот э, сама тыква, если, да, опять же, как талисман, как активизатор вот этот вот, да, то есть, чтобы она впитывала эту энергию, Желтый, уже этой двойки, да, черной двойки, вот э, здесь для тыквы, для тыквы вулу допустимо, потому что она будет более активна, это сама тыква, она, потому что лента на ней, она будет более активна. Э, Владимир спрашивает, а соль, вода? Для двойки соль, вода? Нет, все-таки вот лучше тыква вулу, да. И можно, конечно, соль в воду можно, потому что они будут ослаблять, опять же. У нас же двойка – это земельная звезда, да? и она контролирует воду. Но вот отношения контроля, они более, как сказать, они более жесткие, что ли. Да? Мы предпочитаем для коррекции не контроль использовать, а ослабление элементов. Вот круг ослабления. поэтому здесь в данном случае был бы лучше металль, металл, уместней и э, более экологично, что ли, использовать металл для коррекции. Угу. Колокольчик на дверь можно? Можно. Вот колокольчик на дверь можно. Да. Туалет, если еще раз, да, если у вас там туалет, забудьте про двойку. Угу. Живу, живую тыкву можно? Можно, но тогда нужно, чтобы она вот была так с крышечкой, да, то есть можно срезать. Верх, верхушечку и как бы закрыть. так чтобы улавливала вот эту негативную энергию такую она улавливает угу. так юго-запад Юго-запад – это четверка, звезда 4 дублируется. Звезда 4 она не является, безусловно, благоприятной, да, но и неблагоприятной ее не назовешь, опять же, потому что для э, каких-то целей она хороша, для других целей одновременно не очень хороша. То есть что она дает нам? Романтику, да? то есть она привлекает нам романтические знакомства, такие вот э, навеивает э, любовные такие вот нам мысли в голову приходят, да, и… Э, Конечно, дает тогда и лень, потому что если мы, наша голова занята романтикой, то нам уже не доработаем. И э, поскольку четверка дублируется, а четверка связана с творчеством, могут быть увеличены траты на удовольствие, развлечения, в том числе на ваши хобби. Да? То есть вот прям приходите в магазин там, в, в, в, в, в Леонардо да? и покупаете все подряд, там мешками. Вот, то есть вот таким образом. Поэтому лучше следить за своими вот этими расходами, то есть выделить какую-то определенную сумму из, из бюджета, потому что все равно придется потратить, да? но не превышать этот, вот эту сумму расходов на бюджет, из бюджета на удовольствие. Также четверка может быть связана с путешествиями, поскольку романтика, путешествия, там, дальние страны, да, то есть вот такие вот будут мысли приходить. Ну и опять же она дает перспективы карьерного роста, да, потому что творчество ну, может быть в разных проявлениях. Это не обязательно кофточки вязать, да, можно в реализовывать себя как новые какие-то. Ну, если кто-то бизнесом занимается, например, новые какие-то идеи будут приходить, как продвигаться, как там, представить свой товар на рынке. В общем-то, вот, вот это тоже творчество. Поэтому здесь, еще раз, да, нужно просто контролировать еще затраты на это дело. Нужно считать обязательно, смету расходов считать и не превышать планируемые траты на вот эту статью. Что благоприятно? Конечно, благоприятно использовать этот сектор и, используя этот сектор, заниматься творчеством. Учиться хорошо, потому что четверка звезда обучения. Чтобы эта энергия благоприятной романтики, либо обучения, творчества приходила в ваш дом, да, то есть нужно расчистить ей пространство. Поэтому, если ваша входная дверь находится в секторе Юго-Запада, тогда, конечно, хорошо будет это пространство там расчистить в прихожей и убрать вот всю обувь, все, все в шкафы положить, да, чтобы у вас это, это, этот сектор был свободный. То есть свести к минимуму количество металлических предметов там на Юго-Западе. Почему? Потому что четверка – это звезда деревянная, и много металла там не нужно иметь. Вот, поэтому она, металл будет ослаблять эту звезду. Конечно, не увлекаться азартными играми не уходить с головой в романтические приключения, потому что они могут появиться, но э, звезда уйдет из этого сектора, да, и, в общем-то, если вы уже в отношениях каких-то постоянных, да, там, замужем или женаты, и вот эти вот мысли, они могут вас увести не в ту сторону, и энергия-то закончится, да, отношения испортятся, поэтому лучше, в общем-то, себя в этом плане контролировать. Если вы, конечно, ищите любви, ищите этих приключений, то используйте этот сектор, можно перейти туда спать, можно там, опять же, проводить больше времени, и тогда вот эта вот звезда реализуется быстрее, и вы сможете использовать ее вот по назначению. Ну, вот про то, что не нужно выходить на, за рамки статьи расходов на хобби и увлечения да, то это я уже сказала, ну и защищаемся мы, от негативного влияния этой звезды свечами, да? потому что, опять же, огонь, он дерево ослабляет. То есть когда нам нужно защищаться? Когда мы, например, в этом секторе у нас, в этой комнате, юго-западной, например, наши дети, они перестают учиться, они собираются бросить школу, потому что это первая любовь, она на всю жизнь, конечно же, да? и вас не слушают. То есть когда мы вот влияние этой звезды корректируем. Корректируем именно огнем. Тогда нужно усилить свет там, да, то есть лампочку вернуть, как я говорю, ну, то есть посильнее, чтобы освещенность была выше, поставить туда красных предметов побольше, ну, и свечи можно зажигать. То есть вот таким образом мы корректируем эту звезду. Если нет этого сектора вообще, я уже говорила, Юлия, да, то есть тогда мы используем, либо вы не можете использовать этот сектор, либо вы его используете по малому точи в других комнатах. Ну и остался у нас один сектор Запада. Зачем вам в ванну ставить защиту, вы Ирина, если там ванна у вас, если туалет, если кладовка, то вы не, просто забываете об этой звезде, вы ее не используете. Поэтому вам там ничего не надо делать. Западный сектор у нас годовая и месячная девятка дублируется. Да, то есть девятка дублируется, потому что там месячная прилетела к годовой звезде, все то же самое, те же девятки. Девятка – звезда радости, то есть звезда такая огненная, и которая приносит нам удовольствие. Эта звезда хороша для увеличения дохода, причем такие быстрые деньги, да, то есть если, опять же, они в виде премий, там, в виде каких-то больших быстрых заработков каких-то, то есть быстрой реализации проектов и получения денег. Вот такая, такая вот звезда приносит таким способом эти деньги. Хороша для поиска любви, также для романтических встреч, для карьеры, для зачатия в том числе, да, то есть и улучшает, конечно, настроение, потому что девятка – звезда радости. То есть это отличный сектор. У нас, повторюсь, у нас Запад, Северо-Запад и Северо-Восток являются в месяц кролика благоприятными секторами. Можете использовать любой. Лариса, рекомендации по секторам постоянные, можно их использовать всегда? Нет, это рекомендации только на месяц кролика, только на следующий месяц, то есть с 5 марта по 4 апреля. В апреле прилетают уже в эти сектора другие месячные звезды, и там будет другая история. Мы тоже будем проводить вот такую же встречу, такой же открытый, открытый мастер-класс, приходите к нам в следующий раз, мы о нем отдать его Сообщим дополнительно, пригласим вас обязательно, то есть это будем рассказывать уже о э, энергиях апреля. Это рекомендации только на месяц кролика. Ну и что же мы делаем? Да? Поскольку звезда благоприятная, то есть мы, конечно, хотим ее усилить. Нам надо больше радости. Да? Поэтому можем проводить в этом секторе как можно больше времени, можем поставить там зеленое, большое, красивое растение. Обращаю ваше внимание, что, вот как здесь, да, видите, это зеленое такое растение, ни одной, ну, не видим ничего желтого, там каких-то больных листьев не видим. Да? То есть растение, которое мы используем в качестве активизатора, должно быть здоровым. Вот. Если растение начинает болеть, мы его меняем. Но вот нужно найти какое-то здоровое растение, сейчас их масса продает, сейчас плюсовая температура на улице, в общем-то можно даже не опасаться, что они погибнут, эти растения, пока мы их до дома довезем, да? Вот поэтому можно подобрать хорошее такое растение, не обязательно цветущее, главное, чтобы оно было вот зеленым, да? И хотя цветущее тоже подойдет. То есть поставим это растение на западный сектор и для того, чтобы усилить вот эту звезду, девятку. Ну и можем проводить, опять же, длительные активизации там, да, если, опять же, натальные звезды в нашем доме в этом секторе хорошие. И тогда мы можем поставить мобиль, либо фонтан в этот сектор, опять же, при условии, что звезды хорошие. Если вы этого не знаете, какие там звезды натальные, тогда нужно просто использовать тот те даты, которые даны вот Наташей, были рассказаны, да, либо к нашему руководству, которые даны более такие специально рассчитанные, да, там у нас есть специальные активизации, и использовать тогда активизаторы на два часа то есть на двухчасовку можно ставить в любом секторе практически, кроме, конечно, вот, например, пятерки – это однозначно табу, то есть в пятерках мы не проводим активизации на Востоке, особенно в месяц кролика, да. Ну и двойку я бы тоже в этот месяц кролика юг не активизировала, да, потому что очень опасная такая там комбинация. Можно искусственный цветок? Можно, можно, да. Как символ можно, да. В доме Восток в ванной – я работаю в северо-восточном секторе, у восточной стены. Так не нужно рассматривать плюс и минус? Нет, не нужно. Вы просто рассматриваете, что вы работаете в комнате в, на северо-востоке, северо-восточной комнате. Угу. Так. Ну и, опять же, со своей стороны я хотела бы вам сделать исключение подарок, да, потому что мы э, как-то принято у нас всегда на открытых мастер-классах, даем нашим слушателям, за ваше вот такое вот долгое участие в этом мастер-классе, за то, что вы были с нами так долго, спасибо вам за это. Активизацию по цементинзиан. Я уже говорила, что у нас есть курс сейчас, который только стартовал, вы можете присоединиться еще к этому курсу, чтобы узнать об этом замечательном искусстве, использовать его для улучшения своей жизни. И вот 5 марта в час змеи, а час змеи у нас начинается с 9 до 11 часов, Начинается в 9 и заканчивается в 11. Это время по, китайской, по китайскому календарю. На юг направление. Елена, что с семеркой? Семерку мы здесь не используем, потому что это центр. Вы никак его... Центр – это точка. Да? Поэтому центр... Все, семерка – негативные свои качества. Она не будет проявлять, потому что она в центре заперта. Поэтому мы ее не рассматриваем. Итак, активизация Коцемендунзя, да, это прогулка. Значит, 5 марта в час Змеи, то есть можно отступить от начала двух часовки минут 15, можете переводить время на местное, можете не переводить время на местное, у нас на сайте, вот Наташа показывала, у нас на сайте в разделе расчеты, есть калькулятор для перевода двух часовок. Там всего одна строка в калькуляторе. Можно ввести там название вашего города, и автоматически сразу же калькулятор пересчитает э, вот эту двухчасовку по названию часа змеи или час, час чего-то. В данном случае мы говорим о, час, о часе змеи. Он пересчитает начало часа змеи для вашего города. То есть если в китайском календаре, Час змеи начинается в 9, то в вашем городе он может начинаться в 10.30, 10.15, там в 8.45, например, да, то есть в разное время. Поэтому вы можете использовать этот калькулятор, можете просто посмотреть на часы и в 9 часов в вашей местности по вашим часам в час змеи просто выйти на эту прогулку. То есть это у нас активизация динамическая, то есть мы идем именно гулять в направлении юга. То есть... Либо из дома, либо в это время вы на работе, да, там или где-то еще. То есть с момента э, старта на юг, да, с точки старта на юг, э, вы идете не по прямой, конечно, да, а обходите там препятствия всякие разные, там дома обходите, в общем-то вы идете как э, возможно, да. То есть самое главное, что точка э, финиша должна быть на юге от точки старта. Это важно. И... Для того, чтобы определить, где будет точка финиша, вам нужно от точки старта, например, от вашего дома, идти минут 20 или 30, лучше 30, еще лучше больше, да, но в общем, минимум 20. Вам нужно гулять 20 минут в направлении юга, в южном направлении. И когда вы, например, уже там 20-30 минут прошло, вы можете остановиться там, нужно там остановиться, зафиксироваться, и, в общем-то, подумать о цели вашей прогулки, да, то есть о цели вашей активизации. То есть вы не рассматриваете это как прогулку, а рассматриваете как активизацию, то есть вы делаете динамическую активизацию. Пока вы идете в направлении юга, а там хорошие энергии в это время находятся да, на юге, вы эту энергию благоприятную берете из пространства, и когда восстановились, в общем-то, вы ее усваиваете, эту энергию. Нужно думать, сконцентрироваться на ваших задачах, активизация это для партнерства, для подписания контрактов, для успешной сдачи экзамена, для обучения, для презентации себя в том числе или ваших проектов каких-то, да? для работы с документами. Вот эта активизация для таких задач подходит. Поэтому, если ваши задачи такие, как бы, если ваша задача соответствует вот тем целям, которые здесь написаны, можете использовать эту активизацию. И это, эта активизация не подходит для тех, кто родился в год БК. Ну, у нас есть пакет активизаций на март месяц. Март только начался, да? Вы можете. Приобрести, при, приобрести пакет активизации, он у нас такой не очень дорогой, и там много-много активизаций для разных целей. То есть здесь вот эта активизация конкретно для того, что я здесь написала, но в полном пакете, в большом пакете активизации у нас есть там э, разные возможности, да то есть разные, и, и, разные активизации для разных целей, и для отношений, и для денег, для увеличения дохода, и для привлечение людей, партнеров, да, то есть вот и привлечение клиентов в том числе. То есть там у нас в большом пакете много чего есть, поэтому вы можете и приобрести, еще вы не опоздали, да, то есть месяц, март только начался. Там у нас рассчитано для календарного месяца, то есть с 1 марта по 31 марта. А, так. Сейчас, секундочку, почитаю ваши вопросы. Все ли понятно, как делать активизацию? То есть мы просто идем гулять да, в направлении юга. Вот. И думаем о нашей задаче. У меня восьмерка, у меня 8, от, минус, а, у меня, Алла пишет, у меня минус 8 от Москвы. Делаем по местному времени. Алла, еще раз, нашем, на нашем сайте npugacheva.com в разделе расчеты есть калькулятор для перевода двух часовок. Вы берете, вводите просто, там одна всего строка, вводите тот город, в котором вы живете, да? и вам калькулятор пересчитает время на местное. И вы прям тогда уже по вашим часам смотрите, когда же у вас начинается час змеи. Вот и все. Йо спрашивает, а то, что там Ген прячется за И, не страшно? А, все, нет, не страшно. Все, поняла. Нет, не страшно. Но имейте в виду, что вот задачи здесь только такие, да, как бы вот эта активизация вот для этих задач. Если вам это актуально, то используйте. Если не актуально, значит, будем ждать другую активизацию. Людмила, если с работы не уйти, то как-то можно в это время по-другому использовать. Людмила, можно еще раз, можно приобрести наш пакет активизации. Эта активизация не первая, не последняя, не единственная. У нас вот можно просто взять вот этот пакет, он у нас, еще раз говорю, по очень, по очень низкой стоимости можно приобрести. И мы держим такую вот низкую цену уже несколько лет, да? хотя другие ресурсы, например, наши конкуренты, они повышают цены периодически. То есть у нас здесь нет такого. Вот, и поэтому не надо зацепляться за какую-то вот одну такую активизацию, да, еще раз, можно просто приобрести пакет и использовать уже все активизации, которые вам потребуются, их масса. Да, это прогулка, я уже сказала, это прогулка. Елена спрашивает, Татьяна, вопрос не по теме за что очень извиняюсь. А какой стихии относится работа секретаря в медицинском центре по сбору анализов на кровь и прочее? Я как-то заблудилась. Так, секретаря в медицинском... А, секр... работа секретаря, это работа с документами, с бумагами, это тоже, да. Если мы про активизацию, то это работа с документами. А какой стихии относится, наверное, это будет все-таки к стихии, скорее, дерева, я бы отнесла. Угу. Алла, спасибо вам, да. А все равно, где будет стоять кровать в девятке, и куда направление головы? Юлия, у нас есть для этого специально, еще раз, мы, конечно, это не все равно, да, то есть если вы можете использовать свои направления по ГУА, используйте по ГУА. Есть другие техники по летящим звездам, где мы точно определяем, куда лучше поставить кровать, да? и, опять же, мы используем... Техники выбора, да, чтобы, опять же, для перестановки кровати, кровати пере, пере, как бы, перевести в активизацию, да, то есть сделать из перестановки кровати благоприятное место, сделать еще и активизацию, тогда еще больше сильный, более еще более сильный эффект благоприятный. Ну, то есть это разные техники, которые накладываются. Ну, поэтому, конечно, все влияет. Да? То есть нельзя так сказать, ой, это да мне вот там все равно, я вот в любое время поставлю, там, или в любое место поставлю. Кровать и или там рабочий стол. Конечно, все влияет. Но, опять же, если у вас есть как, такой опыт, да, и таких знаний, то вы можете выбрать лучшую технику и подобрать для себя э, подходящий вариант. Если же... Э, вы уже спите в хорошем секторе, например, да, кровать стоит в хорошем секторе в девятке, например, да, то есть на западе, например, то э, можете использовать как минимум, если вы не знаете, опять же, таких вариантов, да, куда, как активизацию сделать, тогда просто используйте число ГУА, и у нас там есть четыре направления благоприятных по числу ГУА, ну, вполне возможно, что одно какое-то вам будет служить, служить, да, как бы на, на ваше благо. Если же, опять же, бывает такое, что невозможно даже ни одно направление, невозможно поставить кровать так, чтобы даже хотя бы какое-то одно из четырех направлений подошло, такое тоже бывает, тогда нужно, значит, искать другую технику. То есть все возможные варианты можно использовать. Вот, Александр, спасибо вам большое. Спасибо огромное. Вы супер, все так подробно понятно, даже вопросов почти не возникает. А, слоника. Слоник для чего? Угу. Сейчас я отвечу про слоника, да, мне просто вот интересен этот вопрос. Елена, а красный коврик куда положить? Вам надо красный коврик пристроить куда-то, что ли, или что? Елена, манифестации – это отклик Вселенной, да, и понимание, ну, то есть они нам показывают какие-то символика такая, да, которая нам показывает, что активизация сработала. Вот это манифестация. Да, Галина, приглашаем вас учиться. Да. Так, кошку Манеки, куда можно поставить в марте, в каком секторе? Людмила, я уже говорила, если вы хотите что-то активизировать, вот мобиль, кошка Манеки, это как мобиль, можете вот посмотреть нашу презентацию и если можете, ну то есть для активизации вот где написано, можете использовать мобиль, то вы можете использовать кошку Манеки. Да, Галина, спасибо, и мы тоже рады, что вы с нами познакомились, и мы с вами познакомились, так что приходите на наши занятия и на открытые, и приглашаем вас на наши курсы, будем рады. И про слоника, да, я помню про слоника. Вот, смотрите, значит, слоника мы, честно говоря, вот у меня какой-то так вот прямо, чтобы для коррекции что-то такое мы поставили, нет, такого никуда мы не используем, слоника, да? а для усиления, опять же, нашего, наших задач, например, слоник, это привлечение хорошей энергии, да, то есть он засасывает как бы удачу, вот, то, что Наташа говорила, вы можете его поставить, например, перед дверью, перед входной, если у вас там хорошая благоприятная звезда, вот, то есть, опять же, у нас хорошие сектора, у нас запад, северо-запад, северо-восток вот в любой из этих секторов можете поставить слоника для того чтобы он привлекал вам удачу наталья ну я бы вот так никакого в к двери наталья спрашивает я бы так не заморачивалась честно говоря я бы поставила, чтобы это эстетически было красиво по малому тайчи звезды можно использовать лариса спрашивает можно можно вот софия спрашивает носом куда слоника ставить ну поставьте чтобы это красиво смотрелось вот и все ну? А, так а, Юл спрашивает только для рожденных в год дракона столкновение или для рожденных в день дракона тоже не стоит а, это сейчас о чем про год дракона а, в четверг тоже нет потому что я все еще в поездке Эдуард, да, я, к сожалению, еще в поездке, поэтому четверг нет, только со следующего занятия. А, это про активацию, про дракона здесь ничего не сказано, поэтому в год, в год быка, вот здесь написано, да, тогда это кто родился в год быка, не в день быка. Понимаю, что не по теме, но очень прошу. Подскажите, какие фотообои должны быть на отсутствующем северо-западном секторе? Можно горы и лес. У нас северо-запад это металл, элемент металла, да? вот, можно высотные дома поставить или там какие-то что-то металл, да? Что у нас символизирует металл? Круг – это символ металла. Угу. Вот. А, из вашей части, да, про дракона. Тогда Наташа ответит, да? Эдуард, ну, вы меня уже видели и вживую, и по-всякому, да, поэтому думаю, что, наверное, не будет большой проблемы. Я попрошу наших модераторов поставить фотографию мою вместо вот этой заставочки, которая сейчас на нашем экране, где вещание идет. Вот, так, в четверг будут занятия. Как же по цемене у нас в четверг будут занятия? Ну, в общем-то, я смотрю, уже такие у нас на раку перешли, и другие уже вопросы, да? То есть, поэтому сегодня можем свернуть нашу встречу по прогнозу по летящим звездам, по фэн -шуй. Да, спасибо, да, поставим фотографию, да, <с Bitcoin> учитывая пожелание, да, поставим фотографию. Спасибо большое. Вот, поэтому я вам желаю хорошей рабочей недели. Альбина спрашивает, вот как раз вопрос по фэншуй, да, что делать, если кухня на востоке, плита именно на востоке, плиту нужно закрыть хотя бы на месяц вот этот кролика, плиту нужно закрыть и просто использовать какие-нибудь, там, не знаю, ну что-то, мультиварки, там, не знаю, какие-то еще другие варки, скороварки, просто готовить уже в другом месте, по крайней мере в этой же кухне, да, если она на востоке, но уже не на восточном секторе, где стоит плита, а в другом секторе, вот опять же в благоприятном, там э, запад-северо-запад и э, северо-восток, да, тогда вот там готовить. Можно каким-то образом вот так из положения выйти. Ну если на юге кухня, значит то же самое, да, какие-то средства защиты я вам уже показывала, используйте средства защиты. Мы можем поставить соляное средство, средство соль, вода, монеты и на восточной кухне, да, это тоже рекомендую поставить, потому что это сам сектор мы спасаем, да. вот, на юге мы тоже ставим средства защиты тыкву-булу, также, если даже кухню, можем туда спокойно поставить эту тыкву. Ну, Елена, не, ну, просто не есть, давайте будем разумными, да, то есть давайте без фанатизма и без шуток, потому что люди действительно переживают, и это действительно серьезно, когда у нас восточная кухня, еще туда, там и плита на востоке, восточная кухня еще, и прилетает еще одна пятерка, но это совсем уже нехорошо. Вот, поэтому как бы есть над чем постебаться, а есть над чем не стоит. Поэтому это действительно нужно предпринимать какие-то меры. Угу. Так, еще раз, значит, Алла пишет, не могу найти, как перевести на мое время на вашем сайте. Вы калькулятор нашли, сам калькулятор или нет? Вы заходите на сайт npugacheva.com. Так, сейчас я вам ссылочку кину, давайте-ка вот так быстрее, нам получится. Так, благодарю вас за стойкость. Вот, это ссылочка на калькулятор наших часовых. то есть называется калькулятор солнечных двух двухчасовок, и у нас там просто нужно ввести ваш город, и все, и он автоматически, э, калькулятор пересчитает вам время. У меня плита на юго-востоке, что тут предпринять? А зачем? Что вы хотите предпринять? Что вас не устраивает? Ну что ж, друзья, я понимаю, что вопросов может быть море. Мы уже с вами занимаемся давно-давно, да, то есть уже сегодня, э, сколько там, четыре часа, да, занимаемся с половиной, три с половиной, с 19 до с половиной часа. Я благодарю вас за участие, благодарю за то, что вы с нами находитесь, находите время заниматься своей жизнью, занимается, у, заниматься улучшением своей жизни. Делайте это с нами, за что мы вам вдвойне благодарны. Всегда рады новым слушателям, всегда рады новым знакомствам. Приглашаем вас на открытые мастер классы приглашаем вас на наши курсы и э, надеемся на что эта встреча будет не последней. Да? Наша сегодняшняя встреча будет не последней, и мы с вами встретимся снова и снова. Желаю вам э, хорошей рабочей недели, желаю вам хорошего фэн-шуй, желаю вам прекрасных результатов, чтобы ваша жизнь улучшалась, и китайская метафизика вам это, в этом помогала. Ну и мы будем принимать активное участие для того, чтобы улучшать вашу жизнь тоже. Поэтому всего вам доброго. Отключаюсь. С вами была Татьяна Смирнова.